Да будет сила служить вам. Это аналог напутствия, да прибудет с тобой сила с ее противоположной стороны, с темной. Ведь там, где джедай видит в силе союзника и высшую материю, ситхи видит лишь инструмент для достижения собственных целей. Увы, к рассматриваемой теме это не относится, так что забудьте, что я сейчас сказал. Много времени прошло с тех пор, как я выпустил ролик, где я подробно рассмотрел десяток теорий о тайне личности Сноука и привел финальную свою. Если кто-то заинтересован, вперед смотреть, потому что дальше будет спойлер. И спойлер этот прост. По моему мнению, Сноук не что иное, как сюжетная дыра, продукт бесталанности новых сценаристов и лишь один из бесконечного множества элементов, призванных навариться на франшизе, а вовсе не расширить этот выдуманный мир. Сноук, Шут Гороховы, недостойный того внимания, что на него обращено, как на персонажа, и того места, которое он занимает в Лоре Звездных Войн. Хотя про место в лоре это я погорячился, лором здесь и не пахнет, он будто бы впихнут в события, как чернослив борщик выглядит совершенно неуместно. Честно, меня очень порадовали комментаторы, заявляющие, что для Палпатин точно так же возник из ниоткуда, и сведений о нем в рамках оригинальной трилогии было крайне мало. Да, ребят, не обижайтесь, но, читая вас, я еще раз наглядно убеждаюсь, на кого рассчитана новейшая трилогия. Ваш анализатор, может, и развит, я не знаю, но он настолько неприхотлив, что вы порой готовы подтягивать факты под свои убеждения, хотя стоило бы наоборот. За Сидиусом с первого же появления чувствовалась мощь, огромная мощь. И эта мощь никак не была связана с Силой. Я, кажется, даже где-то слышал, что изначально Палпатин был задуман не как Ситх. Неважно. За ним чувствовалась мощь Империи. Собственно говоря, он и был Империей в том виде, в каком она существовала на тот момент. Режиссерами и сценаристами это было показано просто гениально. Это не какой-то самодур на троне, это был мощный управитель, талантливый управитель. И даже со всем моим презрением к этой фигуре я не могу подобного отрицать. Дальнейшие события лишь еще больше усилили этот эффект. Со Сноуком же история совершенно обратная, за ним не чувствуется могущество управленца. Все его военные достижения наличествуют не благодаря, а вопреки. Да, с момента выхода прошлого ролика мне настойчиво предлагали ознакомиться с новеллами, где якобы все раскрыто и все показано. Ознакомился, лучше бы я этого не делал. Теперь я точно знаю, что на Звездные войны больше в кино не пойду. Без сомнения, Диснея обладают талантом. Так талантливо гробить такой вселенную, превратив ее в цирк шепитой, это еще постараться надо. Там все резко отупели, и только это позволило Сноуку отвоевать хоть какую-то власть. Да и что он там отвоевал? Вы на карту далекой галактики смотрели хоть раз? Все империосновка уместилась на таком крохотном пятачке, что об их существовании вообще никто и знать-то не должен. Вы хоть представляете масштабы галактики? Уже минимум 30 тысяч лет она исследуется, но не исследована и наполовину, и оно и понятно. В неизведанных регионах притаились не то что планета, а целые системы, населенные неизвестными расами или незаконными объединениями, не способными навредить действующему политическому строю, но лелеющими на то надежду. И тем не менее, этот закуток сумел собрать ресурсов больше, чем вся империя Палпатина, то есть большая часть изведанной галактики. Но что самое смешное, повстанцы точно так же ничтожны в своих масштабах. Вот этот сброд, что показан в фильмах, это все, что у них было. Да, вот эти полторы тысячи человек. В масштабах галактики это не противостояние двух сил, тем более света и тьмы. Это копошения в писке двух жуков, кто кого быстрее заборет и сожрет. И затрагивает это противоборство лишь тот убогий галактический пятачок, остальные, по идее, об этом даже знать не должны. Им новости их родного города или планеты будут намного ценнее, чем какие-то там локальные бои, непонятно кого, непонятно с кем и непонятно где, а главное, непонятно за что». И также порадовали комментарии о том, что Сноук мощнее Сидиуса в разы. Он, видите ли, душил через голограмму на огромном расстоянии. Господи ты боже мой, какое достижение! Душил он на расстоянии. Напомнить, как Вейдер с орбиты душил адмирала в шагоходе на охоте. Напомнить, как Нагасадо материализовал иллюзорный флот, давший бой республиканскому флоту. Ну а что-то я отошел от темы. А что ж вы хотели, здесь все настолько плохо, что мне трудно пройти мимо этого. Одно цепляется за другое, и вот я уже говорю без умолку. Однако тема ролика все же иная. Как я уже сказал в начале, Сноук не дает покоя ни мне, ни вам. К моему удивлению, далеко не все поняли посыл предыдущего ролика и как один заладили о том, что я не рассказал о самой интересной и самой дельной теории, что Сноук может быть Мейсом Винду. Ребят, если вы действительно не поняли, давайте объясню на пальцах. Я лишь для мяса рассматривал эти теории, одна дебильнее другой, чтобы наглядно показать, насколько это мясо тухлое. Скелет же выражался в том, что Сноук вообще не достоин всех этих теорий и размышлений, как, вы и вся нынешняя вселенная Звездных Войн. Эх, никогда не думал, что произнесу это. Что же, похоже, сегодня я понял, откуда растут ноги столь часто упоминания теории о Майси Виндоу. Я получил ссылку на один популярный канал, а именно там на видном месте нашел эту теорию, что же это многое объясняет. Однако там же я нашел иное видео с другой теорией, И именно его я хочу разобрать. Как вы, возможно, знаете, это не первый раз, когда я разбираю чужие видео. Однако в этот раз ни к ролику, ни к автору, ни к каналу у меня нет никаких претензий. Поэтому, чтобы в мою сторону не было обвинений в попытке похайпиться на популярном канале, я как когда-то попробую изменить голос автора. Моя прошлая попытка с треском провалилась, надо сказать, но я не волшебник, дорогие детишки. Так или иначе, меня интересует только теория, которой, я уверен, и не его вовсе, он лишь красиво ее оформил. Но даже если ты не так, к теме ролика это не относится. Ну и достаточно на этом вступления. Итак, теория гласит о том, что Сноук — это первый джедай. Вот так вот, ни больше, ни меньше. Прежде чем начать анализ, хочу сразу сказать, что мой анализ также является не более чем теорией по своей сути. И по правилу теории я допускаю, что могу оказаться неправ, что в девятом эпизоде или каком-нибудь спин-оффе Сноук вдруг раскроется так, что все ахнут. «Да, я слишком стар, чтобы верить в такие чудеса вопреки всему, что вижу. А вижу я деградацию вселенной, стремительную и неумолимую». Как я уже сказал, мои попытки ознакомиться с ней привели лишь к головной боли. Не в обиду фанатам будет сказано, но я не настолько глуп, чтобы получать удовольствие от столь уродливой вселенной. Поэтому в своих попытках провести анализ я буду опираться на старый канон. Конечно, это немного странно, мягко говоря, объяснять новый канон старым. Однако здесь эта думка в том, что старый канон содержит в себе то, чего напрочь лишён новый. Это здравый смысл. Ну а теперь сама теория, завернутая в оболочку Толкового, должен признать, ролика. Становится очевидно, что Снук очень старый, я бы даже сказал древний. Поэтому давайте подумаем еще. В новолизации ⁇ Провождение силы ⁇ было написано, что он говорил Кайло, как наблюдал за рассветом и в империи, что можно услышать в аудиоверсии романа. В сети хотели теории, что он может быть выжившим учителем Дарта Сильвиуса, Дартом Кулгасом, который нашел способ сохранить жизнь в своем умершем теле. Ведь, как вы помните, Попти убил своего учителя, почему он достаточно толстый намекнул Энакину в третьем эпизоде. К счастью, он научил своего ученика. Всему, что знал сам, этот убил его. Учитесь, Однако эта теория была официально опровергнута исполнительным продюсером Лукас Филмс Пабло Хидрага. Ну а Инди актер, который сыграл Сноука, сказал, что он новый персонаж во вселенной Звездных Войн. Так что, вероятнее всего, это правда, и Сноук действительно абсолютно новый персонаж. Да, я согласен, это персонаж, без сомнения, новый. Я уже рассказывал о том, что далеко не все из тех, кто работал над сценарием новейшей трилогии, вообще знали о существовании Плегаса до недавнего момента. Однако за чистую монету принимать это заявление все же не стоит. Во-первых, у них на руках карт-бланш. Они могут сказать, что это не Дарт Плагис, учитель Сидиуса, ведь его нет в нашем новом прекрасном каноне, а какой-нибудь Дарт Плагисус, который и был учитель императора. Марабант ни Карибан, Ситхи не джедай, так судите все в баню, учитывая, как они относятся к комьюнити, с них станется. Ну и во-вторых, вспомните тот же Бэтмен Архам Найт, как они клятвенно заявляли, что рыцарь Архам это совершенно новый персонаж, которого никогда не было в DC. Да, рыцаря Архам не было, а вот красный колпак был. И тут их уже можно понять, особенно самому, будучи в какой-то степени человеком творческим. Когда галтелые фанаты начинают губить своими догадками хорошую по сути идею на корню, то ты, желая не угробить интерес к своему проекту, идешь на всякие ухищрения вплоть до открытой лжи. Но откуда он взялся, и почему о нем ничего не было слышно во времена событий предыдущих эпизодов? На это, похоже, есть ответ. В каноничном романе Последствия конец империи можно было узнать, что император Попатен почувствовал присутствие тьмы в неизведанных регионах космоса, император был убежден в том, что нечто ждало его там, некий источник силы, темная сущность, исходящая от неизвестной субстанции. Но, как вы знаете, Сноук верховный лидер, то есть глава первого ордена, который как раз таки и зародился в неизведанных регионах галактики. Так что вероятнее всего присутствием тьмы, который почувствовал полпатин и был Сног. Тут возразить нечего, как и в случае с новеллой. Правда, я продолжаю стоять на своем, считаю, что, опозорившись восьмым эпизодом, сценаристы в спешке перекраивают вселенную, придавая персонажам пустышкам вроде сноука глубину. Но это лишь время покажет. На данный момент эти два нюанса идут на пользу теории. Впрочем, видеть рассвет и закат Галактической империи это не бог весь какое достижение. Она просуществовала всего 23 года до первой смерти Сидиуса. Даже если бы Сноук пафосно сказал «я наблюдал рассвет и падение Империй», все равно бы это смотрелось блекло. Галактическая Империя сразу после раздробления возрождалась три раза в течение шести лет – Зинджием, Трауном и Палпатином. Люк Скайуокер тоже стал свидетелем рассвета и падения Империи, это не делает его древним. В пробуждении Силы мы слышали, как Ситрибио сказал, что планета Люка находится вместе месте в карты Галактики. Вынужден сообщить, что карта, извлеченная из памяти BB-8, является фрагментом. Хуже того, не совпадает не с одной из зарегистрированных систем. То есть планета Ахто находится в неизвестном регионе космоса. А на ней, как вы знаете, находится самый первый джедайский храм. И, вероятно, всего, Сноук связан с этим храмом и с самими Истоками Силы. Да, по принципу ружья на стене, если принять как факт, что сценаристы все же не полные бездари, каждый элемент введен не случайно. Не нужно приумножать сущности сверх необходимости, слышали же это выражение, верно? В литературе, кино, играх оно имеет одно из ведущих значений. Только профан будет вводить персонажей, события, локации, которые не сыграют вообще никакой роли. Ну так вот, по той же схеме Сноук действительно может быть связан с планетой, на которой обитает Люк. Однако обновленная вселенная уже давно пестрит ружьями, которые висят на стенах просто ради того, чтобы висеть. Например, из восьмого эпизода смело можно удалить всю побочную линию Фина и их поход в казино, совершенно без вреда для повествования. Она там присутствует лишь потому, что негр обязательно должен быть в главных героях, вот хоть ты тресни. Поэтому сюжетную линию Фина с горем пополам протянули через седьмой эпизод и уже явно белыми нитками пришили к эпизоду восьмому. Какова вероятность, что все события новейшей трилогии окажутся точно так же не пришиты друг к другу теми же нитками, словно небрежное лоскутное одеяло? Увы, вероятность этого высока, и с каждым новым фильмом по вселенной она все выше. Так что я бы не стал так уверенно сейчас говорить о связи с наукой, с этой планетой. Ну а то, что Люк жил на планете с древним храмом, самым первым, ну а где ему еще жить? На картах ее нет, как я уже сказал, это не новость для далекой галактики, но Инджидаю жить в древнем храме проще, чем на болоте или в пустыне, во всяком случае ничем не хуже. А значит, что он может быть очень древним форс-юзером. Неспроста о а древности, так и говорит все, что с ним связано. В описании меча Кайла Рена, который достался ему отсновка, указано, что этот меч древний. Ничего удивительного. Световые мечи могут пролежать до 4000 лет и продолжить работать. С заменой батареи, конечно. Однако не дольше, как правило. Все-таки сила-сила, а если они не построены по технологии звездной кузницы и не умеют чинить сами себя, то они точно так же подвержены влиянию времени. Что там у нас было 4000 лет назад по новому канону? А черт их знает теперь, что там было. А вот по старому канону 4000 лет назад вовсю процветала империя ситхов на таких планетах, как Карибан, Зиост, Харделба и некоторых других. И именно в те времена жили легендарные Нага Садо, Марка Рагнас, Луду Креш, Аджунта Пол, Тулак Хорд. Ситхи, особенно древние ситхи, использовали множество таинственных техник, оплачая их в том числе и в необычные технические устройства. Ведь это именно ситхи изобрели современные световые мечи, а также множество их необычных форм на вроде двулезвийного меча, полюбившегося экзорукуну и дарту Молу, или же световой кнут, который использовала Гитания. Так что клинок с гардой вполне мог быть продуктом той эпохи, учитывая, что как раз в среднем 5000 лет назад световые мечи перестали быть проводными с огромным рюкзаком-генератором на спине. А теперь вопрос, и что с того? Чтобы найти древний меч, не обязательно жить в те времена. У того же Сидиуса была коллекция артефактов древних ситхов. Не раз бывавшие на Карибане адепты даже по суровым взглядом призраков темных лордов вполне могли что-то доприсвоить. Это вообще было нормальной практикой. Даже сердца датки Грауша умудрились свистнуть. Правда, то были не адепты силы, вообще не знаю, почему я об этом вспомнил. Наверное, потому что люблю историю ситхов. Обратите внимание на дизайнера Сыри он также в некоторой степени древний, как и преторианские стражники Сноука. Само слово преторианский происходит из Древнего Рима. Претор это особая государственная должность Древнего Рима, ими называли консулов и диктаторов, верховных правителей Рима. И у них был свой отряд элитных преторианских стражников. Так что даже политическая иерархия Первого Ордена отсылает нас к древности. Становится очевидно, что Сноук действительно очень древний форс-юзер, который является адептом Тюкс. Здесь тоже нет ничего удивительного. Во все времена верховные чины и те же короли ситхов имели личную гвардию в особых доспехах. Палпатин ее также имел, и как любой другой ситх, уважающий древние традиции своего ордена, пытался во многих элементах воспроизвести древнее наследие. Однако Палпатин не жил четыре лет назад. Почему Сноук-то должен был? В итоге из двух этих посылов рождается неверный вывод, мол, меч и доспехи древний, значит и Сноук древний. Нет, не значит. Палпатин использовал древние голокроны ситхов и снова напомню имел личную гвардию, которая, кстати, в восьмом эпизоде показана именно Калькой на нее, как и вся сцена, а уже только потом, на всякие древности. В нормализации романа Пробуждение силы также есть фраза Сноука, о которой он говорит Каймо. Значит, Сноук уважает обе стороны силы и понимает, что знание светлой стороны дает адепту темные преимущества. Вот мне совершенно непонятно, как получается такой вывод из скупой фразы Сноука: то, что он признает как факт связь Рена со светлой стороной силы, вовсе не означает, что он ее уважает. А уж из его хрипы точно никакого уважения не выудишь. Кроме того, кому приписан тезис о том, что знание светлой стороны делает темного адепта сильнее? Я не помню никого, кто бы так считал. Наоборот, каждый темный адепт повторяет как мантру, что лишь темная сторона силы сделает тебя сильнее, и никак иначе. Какой смысл давать своим ученикам пищу для размышлений и повод для отторжения темного учения? Переходы от тьмы к свету были, и не единожды, если кто-то не знал. Эта идея не нова во вселенной Звездных Войн. Она уже была озвучена полпатином в третьем эпизоде, когда он пытался склонить на свою сторону Энакина. Весьма сомнительный аргумент. Не нужно даже читать книгу Месситхов, чтобы понять, о чем речь, хотя я бы все же настойчиво рекомендовал это сделать. Книга интересна и ограничена хронометражем. Там склонение Энакина ко тьме показано куда более тонко и последовательно, нежели в фильме. Я думал, это очевидно, что Палпатин говорит так лишь для того, чтобы подстегнуть юного и, давайте будем честными, откровенно глупого джедая. Во всяком случае, оглупевшего на фоне творящегося в его жизни бардака. В контекстной адаптации эта фраза звучит примерно так. Да-да, ты молодец, ты сильный джедай, вроде как. А вроде как и нет, видишь, даже сил не хватает жене помочь. А вот если хочешь стать поистине сильным, нужно еще и тьму изучить. А то свет это замечательно, но нельзя же быть таким ограниченным. То есть это просто агитка. Все общение Скайуокера с Сидхом в тот период пропитано такой агитацией. Древний адепт темной стороны Силы очевидно обладает такой мощью и такими знаниями, которые позволяют ему жить очень долго, или даже возвращаться из мертвых. В кадрах со съемок пробуждения Силы можно было разглядеть насколько изуродованным был сном. однако сейчас он выглядит не так уж плохо, он как будто восстанавливается, его шрамы затягиваются и лицо уже не кажется таким ужасным. Он может питаться жизненной энергией других людей, и уничтожив систему планет Хосниан в пробуждении Силы, он сумел продлиться. Себе жизнь и улучшить свое состояние. Ведь, как говорил Попатин, Ситхи умеет то, что кажется ненормальным. Темная сторона силы открывает путь к таким способностям, которые кое-кто считает неестественными. Откровенно говоря, я понятия не имею, выдумал ли автор этот тезис, что Маус Ноук стал сильнее от этого, или же это правда. Искусство продления жизни не было изобретено Плегосом. этим промышляли еще Дарт Андедду, Датка Каграуш, Дарт Теневрус и, наверное, все. Больше никто. То есть четыре с половиной ситха за всю их 100 тысячелетнюю историю. Каковы шансы, что с Ноукомей так же? И каковы шансы, что все это время он, будучи ситхом, а никак иначе быть не могло, если он использовал такие навыки. Так вот, будучи ситхом, он просто следил за галактикой тысячелетиями, даже не пытаясь хоть как-то действовать, хотя поводов было предостаточно. Да один только Роусан чего стоит. Дарт Бейн был тайной вообще для всех, его выживание – это случайность. Темное братство Каана уничтожено, джедаи истрёпаны так, что добить их не составит труда столь могучему ситху, такому как Сноук. Чего же он не показал себя? И почему показал именно сейчас, когда все его завоевания превратились в капошини на задворках. Тут некоторые сразу скажут, что он же тогда еще не был придуман, когда это все писалось. Ну, понятное дело, но талантливые сценаристы должны по сути подстроить персонажа под лор, а не лор под персонажа. Ну а что до речи Полпатина это то, о чем я только что говорил. Это толстый намек и на кино, что ситхи не такие уж злые, и что лишь тьма поможет ему спасти падме. Но Сноук не ситх. Пабло Хидальго подтвердил, что в Пробуждении Силы не было ситхов, так что Сноук вероятнее всего джедай, и не обычный джедай, а самый первый джедай. Утверждение, что любой адепт Силы, не являющийся ситхом джедай, в корне неверно. Адепты были и будут всегда, и далеко не все из них считались джедаями или ситхами, обладая при этом чувствительностью к силе. Ситские Акалиты — это не ситхи, ибо ситх — это не просто джедай, павший во тьму, нет. Ситх — это учение, это философия, это традиции, это воззрение на мир, а уже только потом Красный Световой Меч. Также по галактике ходило полно умевших направлять силу существ по тем или иным причинам не ставших джедаями. Например, во времена Галактической Империи. А утверждение, что снова именно первый джедай проистекает из неверных выводов выше по течению. Ну, допустим, он джедай. Почему именно первый? Почему не второй, не 35 пятый? Наверное, потому что так пафоснее и только. На мой взгляд, это слабый аргумент, хотя многих без сомнений он приведет в восторг. Как я уже говорил, тема баланса ключевая в этом эпизоде. Позади юка в этом кадре можно увидеть значок, который похож на инь ин означающий баланс. И продолжая эту тему, Снук является противоположностью того самого последнего джедая из названия фильма. Я, может быть, как-то невнимательно смотрел, но какой еще баланс? Джедаев нет, Темная сторона верховенствует, неважно, Ситх Сноук или нет, где здесь баланс? Весь эпизод пропитан безнадегой борьбы хороших против плохих. Насчет знака на полу, ну да, являясь фанатом темных душ, я понимаю, до какой степени иногда хочется натянуть сову на глобус, однако не до такой же степени. Если этот храм строили не серые джедаи, а это точно были не они, то о каком балансе может идти речь? Да, несмотря на то, что российские локализаторы подхватили идею в множественном числе в названии, в разборе первого тизера я привел несколько аргументов в пользу того, что последний джедай один саму анонс в сети не умолкают споры относительно значения этой фразы The Last Jedi, так как в английском языке слово джедай не склоняется, и множественное число равнозначно единственному. Большинство теоретиков и фанатов решили, что The Last Jedi это множественное число, и локализаторы по всему миру подхватили эту идею, назвав фильм Последние Джедаи. Однако сам Райан Джонсон в рамках Star Wars Celebration ответил на вопрос журналиста из издания ABC такой фразы. Забавно, когда мы анонсировали название эпизода, я даже не думал об этом. Мне вообще этот вопрос кажется довольно глупым. В моем понимании это единственное число. То есть сам режиссер, зная сюжет фильма, говорит, что это название для его понимания является единственным числом. Значит, очевидно, что это так и есть, и в фильме будет лишь один Последний Джедай. Но почему Райан Джонсон сказал, что это ли Лишь в его понимании. Ну здесь все просто. Это название было придумано сценаристами задолго до того, как он сел в режиссерское кресло. Судя по тому, что этот фильм является прямым продолжением «Пробуждения силы», он начнется буквально с той же секунды, на которой закончился предыдущий эпизод. То эти два эпизода можно рассматривать как один фильм, разделенный на две части. И если соединить название двух этих частей, то получится многозначительная фраза The Force Awakens the Last Jedi, что переводится как «Сила пробудила последнего Джедая». И это Люк Скайуокер. Об этом нам прямым текстом было написано во вступительных титрах седьмого эпизода. Поэтому, вероятно, Сноук – противоположность Люка. Но оно и понятно, всегда должен быть злой антагонист. Зло в новых Звездных Войнах – это всегда ситхи, поэтому вот вам злой Сноук – противоположность Люку. Что из такого особенного? Напомню, Сноук появился не в последний момент, да и Люк вроде не засыпал, чтобы пробуждаться потом. Если уж на то пошло, то он так и не пробудился, потому что эти позорные антиджедайские россказни от его лица не походят на некое пробуждение. То, что он хотя бы под конец решил сделать выход силы, не характеризует момент как пробуждение. Скорее уж как то, что его заела совесть. Или что еще хуже, надо слить оригинальных актеров. На этом фоне, кстати, очень забавно то, что Лея до сих пор жива по лору, будучи мертвой в реальной жизни. Я искренне надеюсь, что это не от того, что ей теперь не нужно выплачивать гонорар. Первый джедай, который и основал джедайский орден, а затем, словно падший ангел Люцифер, покинул его, узнав истинные возможности темной страны. Возможно, именно он разделил учение силы над и дал начало ордену ситхов, но был убит после того, как Дарт Бейн ввел правила двух. Нет, возможно, по новому канону он и знает, но вообще на данный момент эта роль принадлежит Фаниусу, насколько я помню, он же Дарт Руин, первый из 20 потерянных. Именно он впервые расколол Лорден джедаев и стал первым темным лордом ситхов. Что касается Бэйна, то он потому и основал правила двух, чтобы скрыть ситхов. Как же тогда Сноук мог быть убит, если о ситхах до первого эпизода с тех пор не слышали? Разве что Бэйн его и убил. Что до медленного восстановления, то в теории это возможно. Вселенная еще до своего перезапуска на пике жизненного цикла, так сказать, начала обрастать всякими откровенными магизмами и шаманством. Здесь перезапуск лишь усугубил ситуацию. Я шутил в прошлом ролике о том, насколько это бредово, разделение души на две сущности темную и светлую. Но откуда же мне было знать, что Биоверо уже тогда воплотили это в дарте Реване? Я и раньше знал, что вся эта старая республика лишь качественная профанация. Теперь я лишний раз убедился в этом. Но его древняя сила помогла ему возродиться во плоти, а не в виде призрака. И тысячи лет он был в тени, так как был слаб и медленно приходил в форму. И теперь, дождавшись, когда в галактике останется последний джедай Люк, он, первый джедай, начал действовать. Ведь неспроста его орден именуется именно Первым. Моментов для полного уничтожения джедаев было предостаточно. Времена Триумвирата – самые лучшие из них. Дарта Бейна, кстати, еще в помине не было. Ситхи выродились в трех одиозных повелителей, убитых в итоге. Джедаи как класс уничтожены, где-то на задворках в теории существует вечная империя, вот он момент. Или почему не падение последнего ордена джедаев? Если Сноук так силен, он мог бы отнять власть у Сидиуса, или хотя бы попытаться, а не прятаться. Что до названия Первый Орден, ну допустим, допустим Сноука это нынешний Дарт Руин, допустим подразумевается не только Первый Орден джедаев, но и Первый Орден Ситхов, тут пока возразить нечего. Стоит также обратить внимание на сходство одежды Люка и Сноука. В этом кадре видно, что роба Люка изнутри прошита точно такими же золотистыми нитями, что и роба Сноука. Скорее всего это одежда древних джедаев и Люк нашел эту робо в храме на Ахту. Разве? Нашел в храме. Это традиционные мантии джедаев. Даже если он нашел ее в старом храме, я сомневаюсь, что Сноук ходил в одно и той же мантии тысячелетия. Тут должна быть шутка про портянки, что в углу стояли. Это же не световой меч. И да, если в древнейшем Ордене джедаев носили такие вот робы, то я понимаю, почему Фаниус его расколол. Уверен, дело было в этом, а вовсе не в войне с ситхами. Да даже их короткие имена, Люк и Снук, схожи и словно умышленно напоминают им и я. Красиво. Однако, на мой взгляд, сомнительно. И, увы, на данный момент недоказуемо. Обратите внимание на то, что нам несколько раз в трейнере показывали крупным планом механическую руку Люка. Как вы помните, он лишился руки на беспине, перед тем, как узнал, что Дарт Вейдер – его отец. Однако технологии в далекой галактике позволяют создавать протезы, покрытые тканью, и раньше рука Люка выглядела вполне обычной. Куда же теперь подевалась ее кожа? Скорее всего, она сгорела во время пожара в новой джедайской академии. Люк пытался спасти древние книги вместе с журналом Уиллов, который мы, скорее всего, и видим в этом крупном кадре. Очень странно, что только рука сгорела, а остальная плоть осталась нетронутой. Ему бы после такого происшествия в пору выглядеть как Сноук. Обратите внимание на то, что края его страниц выглядят обожженными. И скорее всего, только в этих книгах содержится информация о древних знаниях о силе. и Именно благодаря им герою удастся одолеть первого джеда. Только у них? Ну, я даже не знаю. Что ж, тогда Йода классно пошутил, спалив их. Вот уж удружил, так удружил. Это объясняет также то, почему Люк произнес такую странную фразу. Учитывая, как Люк ведет себя весь фильм, а именно, как слабый, сломленный, старый нытик, эту фразу можно трактовать еще и как «идите-ка вы всего вот троба, оставьте меня в покое». Тем более, что он и так рейпл фильма посылает. Очевидно, он понял, что джедайский орден сам по себе является источником тьмы, ведь даже его основатель стал самой сильной угрозой галактики. Поэтому Люк хочет раз и навсегда покончить с джедаями, оставив во вселенной Звездных Войн их новую версию – «Сумеречных», ну или «Серых джедаев», котором, возможно, фильмы придумают другое название. Ну да. Оригинальный Люк не был идиотом. Он понимал, что учение джедаев не является источником тьмы. Падение во тьму может быть неконтролируемым, да, но для того, если что, учение джедаев в том числе и существует. Только дурак, показанный в восьмом эпизоде, может верить в то, что если не будет джедаев или ситхов, все станет хорошо и спокойно. Ага, вот ведь никто не догадался за столько тысячелетий до этого. Дарт Трея видела источник бед в самой силе, но ее доводы выглядели доводами старой и мудрой женщины, уставшей от всего. А тут – новичий инфантильный старик. Неудачи всегда были и будут, а галактика без джедаев – это тирания ситхов, и никак иначе. Так вот, скорее всего, Люк, как и Йода, в третьем эпизоде потерпел фиаском и отправился в добровольное знание на Ахто. И в спасенных им книгах, а именно в журнале Уиллов, узнал о том, что изначально джедаи не разделялись на тьму свет, а всегда балансировали между двумя сторонами, будучи своего рода сумеречными или серыми. потому что Сноуки уважает оба аспекта силы. Люк, осознав важность полных знаний силы, изучил темную сторону и обрел в себе баланс. Именно поэтому на постерах мы видим его в двух вариациях в темной робе и капюшоне, и в светлой робе без капюшона. И в фильме нам предстоит увидеть как его жестокость, так и смиренную мудрость. Финальные доводы базируются на неверных, на мой взгляд, посылах, о которых я говорю уже битый час, поэтому спорить с ними по существу сложно. Я лишь еще раз скажу, что Люк в восьмом эпизоде не выглядит ни мудрым, ни жестоким. Он выглядит сломленным, потерянным, беспомощным, жалким. И лишь в конце пытается реабилитироваться, что стоит ему жизни. Все книги уничтожены, последний обученный джедай мертв, Орден джедаев более не существует. Очень обдуманный и взрослый поступок. Что же, это все доводы теории, что были в этом ролике. Напоследок могу лишь сказать, что, зная Диснея, вполне возможно ожидать любую муть с их стороны, в том числе и перекраивания канона. Может, они с легкой руки выкинут всех руинов, всех потерянных, все первые, вторые и прочие гиперпространственные войны и ведут неких изначальных серых джедаев, сделав теорию реальностью. Я бы даже не удивился, как не удивился бы и другим идиотским ходам. Индустрия крутится, деньги мутятся. Последний фильм, который о Хане Соло не только для меня стал «Последней каплей». В тот момент многие начали роптать. Дисней даже обиделся вон, морду скоксил, мол, мы-то вам еще полтора десятка фильмов готовили, а вы, твари неблагодарные. Ну что тут можно еще сказать? Как по мне, Сноук это не первый джедай, это последний гвоздь в крышку гроба прекрасной некогда вселенной. И режиссерам придется очень постараться, чтобы переубедить меня и многих других фанатов оригинала в обратном. Только вот оно им надо. Деньги капают, остальное тлен. Я вот сейчас вспомнил, что так и не дочитал книжку "Темный повелитель», рассказывающую о становлении Дарта Вейдера. Пойду дочитаю, а перезапущенная вселенная пусть катится в бездну».